Привет вам! Днем победы! Поздравляем всех трудящихся и победителей! Сегодня у нас в Пушкино плюс 18, наконец-то дожала погода. Красная смородина все рясно цветет. Вот, немножко ирга начинает белым пушком покрываться. Яблонька еще не распустилась, но проснулась. Солнышко хорошо, птички поют, а мы тут трудимся немножко. А, вишня еще зацвела. Там она. Красотка. Ну-ка, будешь показывать. Что-то не хочет. Банчики тут распускаются такие высокие тут красные, а тут вот желтые еще гиацинты радуют но уже не так пахнут насыщенно как недельку назад тут вот тюльпанчик какой-то махровый распустился голландский красавец Так, работы полно. Так что будем заниматься. А, вон еще нарциссики проснулись. Ну-ка, вас посмотрю-ка. Коротконожковые. Ну-ка, коротконожковые. Ну-ка, дайте вас понюхать. В экранчик. Вот какие вы. Красавцы. А тут вот махровые распустятся через недельку. Розочка мамина тут топорщица. Тут вот тоже ее надо немножко раскрыть. Вот такие вот будут махровые тюльпанчики.